Вон там вот есть островок. Достаточно тихо. Отлично. Ребята, всем салют. Приехал и в одно перспективное местечко. Посмотрим, ловится здесь что-то, не ловится. Будем пробовать. Сейчас сделаем прикормочку. Закинем пару доночек. И будем сидеть балдеть. Вот такие пироги. шоколадкой Я, как правило использую монтаж онлайн скользящий просто вяжется достаточно эффективен поставлю я сюда пружинку ход вот, и сюда по ладочку большим крючком повешу так. Так, сюда мы находим червучка одну да ладно, у червяка сейчас поставим а, еще один фидер, ну и хватит пожалуй, будем наслаждаться желтым пить кофе и так далее и там подобное. Слава Богу, сейчас кончились, ну, как кончились, все равно практически каждый день идут, но уже не так часто. Вот. И... Выбрал генетик, поехали. Ну, зато вот стали холода, прям конкретно осенние такие холода. 5 градусов. Ну это разве августеская погода? Совсем нет. Чувак, это рыбочки собирали с это сейчас мы прикормим рыбешку нашу кормушечек 7 отправлю я туда Друзья, в общем, закинул я все удочки, сижу, что-то клюет, но что-то, видимо, очень мелкое. Я уж на все пробовал, на червяка, на опарыши. Вот пуфики поставил, пенопласт плавающий, на них клюет, на все клюет. Вот, но не засекается вообще никак. Червяков объедает, паруши тоже, а пуфики не знаю что с ними делает клюет но они на месте остаются сейчас если никого и так и не поймаю самый мизерный крючок крючок поставлю попробуем наверное какие там пиписячные палуются вот так что не хвоста мне и не колбасы как говорится дальше рыбачим пойду-ка я попью кофе кофе с молочком, то завтра. А, попался за голову как-то непонятно все ясно сейчас попробую вот такую вот насадочку может быть это отсечет пескариков этих погодка разгуливается. Друзья, заранее прошу прощения за звук, не знаю, что получится. Мои вечные какие-то проблемы со звуком, уже мне самого надоели. Сегодня выяснилось, что у меня батарейки сели в диктофоне, на который я звук пишу, и запасных нету Но выяснилось, естественно, когда я уже приехал на рыбалку. Так что пишу на камеру, вот. какой звук будет, не знаю. Ну, наверное, хоть какой-нибудь будет. А так все по-прежнему. Клюет, он дергает. Ну, вы видели, кто там дергает. Вот они-то и дергают. Они, вам все, что не дай, все, все клюют, все едят. Ой, красота. Сидишь... Ни о чем не думаешь, голова прочищается. Пискариков полавливаешь. Огонь. Вот это была поклевочка. Судя по всему не пискарика. Такое. Нормально? Нет. Зашибись. Кормушка-самоловка. Да. Такие мега-караси тут клюют. Как-то туда бедненький залез-то. Смотри, какой. Хороший. С ладошку прям. Красавец. А, Это что такое? Здрасте, приехали Нам ну, совсем не надо Фу. Это же мой кончик Ёпара, святая Он еще отломился что Да как так вообще? Блин, выскочил Офигеть Офигеть Как так? Ой, блин 33 несчастья ну, слава богу, хоть Выскочил, я уж испугался Думал, трындец пришел Фидору а нет. Еще порыбачим. Друзья, сейчас буду экспериментировать. В общем, на червя параша. Бьет такая вот малявка. Вот. Буду пробовать вот на эти вот пенопластины с разными ароматизаторами. Ну, попробуем, может что-то подберем, какой-нибудь ключик, будем надеяться А пока попьем кофейка Понятно какая здесь рыба О! а еще даже на крючок попалась С ума сойти вообще! Да Трофей! А что? С отрицательной стороны Ну все, друзья Поеду я домой надоело мне уже вот это вот наблюдать безобразие постоянное дергание а толку от этого ноль вообще так что все погнал я собирающий Конечно, местечко классное. Но, зараза, с рыбы что-то не то. Или с погодой что-то не то. Скорее всего, так. В общем, все как обычно. Друзья, закончилась очередная моя рыбалочка. Ну, скажем так, это скорее опять был такой отдых с элементами рыбалки. Вот. Поймал я три трофейных, меньше мизинца. Два карасика и одного пескарика. Вот. Ну, местечко очень хорошее. Думаю, может быть, как-нибудь с ночевочкой сюда приехать. Может, ночью будет что-то клевать. Но вообще погода, конечно, не айс. Дожди кончились, но холод наступил. Ветер сильнейший. Поднялся сейчас опять очень сильный ветер. Ничего не видно волна большая вот но ну, отдохнул немножечко посидел поразмышлял подышал теперь пора домой пора и чей знать ребят большое всем спасибо кто смотрит кто комментирует кто ставит разные пальцы разные знаки вот огромное спасибо всем вам огромный всем привет и это очень мотивирует. В общем, всем клевых рыбалок, как обычно. И всем пока. Я погнал домой. Стоит, дарит, О, и песенка подстать попалась. Надо, так откуда взялась? Поймал ничего